Самое популярное возражение в стил маркетинг. Я специально буду говорить тихо, чтобы вы прислушивались. Итак, полным-полно людей, которые относятся к этому бизнесу как-то по-своему. У них есть тетя, мама, брат, папа, сын и так далее разные люди которые могли попробовать себя в какой-то сетевой компании словить там негатив негативный отзыв может быть это была не сетевая компания а пирамиды и у них и появляется негативное отношение вообще к индустрии в целом ну грубо говоря если кавказец значит бандит да ну то есть это же не всегда так если сетевый маркетинг значит какая-нибудь жульническая схема то есть что же не всегда так понимаете то есть если там, страна значит плохая да там одни плохие люди живут но тоже как бы бред поэтому очень важно это понимать что мы имеем дело с мнениями людей, и у них мнение на чем-то основано, и поэтому люди могут нам возражать, у них есть свои взгляды, и нам нужно понимать, что мы должны им позволить думать так, как они думают. Но все-таки работать с возражениями – это делать так, чтобы человек пришел к нам как клиент или как партнер после того, как мы с ним поговорили. Итак, самый вот прикольный вопрос, который я часто слышу – это финансовая пирамида, как только вам начинают часто об этом говорить, это говорит о том, что вы сильно боитесь, что вам об этом скажут. Вы знаете, мне кажется, что финансовая пирамида – это тема, реально, которая захлестнула некоторые регионы, и люди, которые попались и попали на деньги, они могли, ну, реально получить много боли в этой теме. И поэтому у вас задача, не стоит в том, чтобы доказать человеку, что это не так. У вас задача э, показать человеку, что у вас совсем другая специфика. То есть, что вы работаете с продуктом, и э, схема та же, ну, грубо говоря, продвижение, построение сети, она абсолютно такая же. То есть, я пользуюсь каким-то продуктом, не знаю, помадой, <св nessuno> значит, и там, или зубной пастой, Ш -ш -ш, чищу зубы, и рекомендую эту зубную пасту другим людям, да, и люди попробовали, там несколько человек начали рекомендовать ее дальше, и, собственно говоря, сеть начала расти, потому что зубная паста хорошая, от нее растут зубы, волосы, значит, снимается с глаз и порчи и так далее, ну, в общем, ладно, шутки в сторону, поэтому очень важно, чтобы мы, ну, как бы понимали, что мы... Предлагаем человеку продукт, а не мифические вложения денег в золотые призки в Бразилии, ну или куда-то там, да. И потом это можно потом все достать, вернуть и с большими процентами. Ну то есть надо человеку дать аккуратно понять, что <кх> ну, ты считаешь меня мошенником? Человек говорит нет, ну давай вместе. Я тебе расскажу, если тебе интересно, что это продукт. Есть финансовые пирамиды, это когда деньги двигаются, когда ну, людям обещают какие-то вложения, большие проценты, а есть товар. Вот в аптеках товар двигается, в магазинах товар двигается, в сетевых компаниях товар двигается. Во, во всех этих местах есть своя наценка. В сетевом маркетинге просто эта э, наценка, она отдается дистрибьюторам. Не на аренду магазина, не на зарплату сотрудникам, а на сеть дистрибьюторов. Просто здесь более качественный товар. Поэтому, ну, вот такие нюансы. Самое главное, спокойно, деликатно, крекно, дружелюбно. Вы диалог ведете, вы не убеждаете человека, не то, что вы от, хотите отрабатывать возражение, знаете, там, он ударил мечом, а вы его, значит, с другой стороны. Это вообще не об этом. Это о том, как вместе о чем-то договориться. Это вообще вот об этом. Итак, есть продукт, есть адекватная цена, я тебе предлагаю, ты ничем не рискуешь, это просто попробовать. То есть ты для себя возьмешь, попробуешь продукт, сравнишь с тем, что есть в магазинах, и вполне возможно, тебе это понравится, либо ты будешь просто клиентом, я тебе могу организовать специальные условия приобретения, либо, если тебе захочется на этом иметь какую-то карьеру, как мне, то я покажу путь, как на этом зарабатывать. Человек может сказать, да, хочу попробовать, рискну, там, мне ничего сложного, я тебя поддержу и так далее, да? <как> Второй вариант, человек может сказать, второе возражение, мне дорого, мне дорого. Вы знаете, если мы говорим, допустим, о продуктах для здоровья, да, то человек, там, заплативший там, 5 или 10 баксов за продукты, он, по сути, вот первый месяц-два платит, по сути, за право молчать об этом продукте. То есть, если человек никому не рассказывает из своих знакомых о том, что ему нравится продукция, то он тогда платит за продукт. Он не, не делится ни с кем, он никого не приглашает, потому что большинство людей, когда пользуются хорошим продуктом, хороший там, не знаю материалы тканей, хороший магазин какой-то, да, мобильный телефон, там, хорошее какое-то кафе, люди обязательно его рекомендуют. И, Соответственно, своим знакомым рассказывают о чем-то хорошем. И если человек попробовал что-то хорошее, там, организовал себе детокс, там, снизил вес, улучшил состояние кожи, вот, то поделиться, ну, мне кажется, что в этом нет ничего сложного. И если человек делится пятью-десятью людьми, то он уже пользуется продуктом ну, не за свой счет, а за счет компании организовав небольшую группу клиентов. Но если ему дорого, это говорит о том, что он хочет об этом молчать, он хочет об этом никому не рассказывать. Поэтому в целом, если речь идет о э, возражении дорого, то можно объяснить, что на этом можно иметь прибыль. Просто эти деньги уйдут не в аптеку, не в магазин, а тебе процент от созданного того, ну, тобой товарооборота. Следующий вариант дорого, это бывает так, что ценности продукта гораздо выше, чем его цена. И вот если вам говорят «дорого» достаточно часто, это говорит о том, что вы не очень хорошо работаете с ценностями продукта. То есть это тоже важный момент. Соответственно, нужно спросить, ну как бы, а как ты считаешь, вот такой результат это дорого вот для такого результата? Ну, мне просто пояснее, может быть, что-то не понимаю в жизни. То есть Постарайтесь объяснить, не спорив с человеком, не пытаться войти в какую-то конфронтацию, потому что в этом я не вижу никакого резона доказывать, что ну, как бы вы не так думаете, а вот он там прав или не прав, ну то есть это вообще не об этом. Следующий момент – это в сетевом маркетинге зарабатывают только первые. В принципе, в этом есть что-то. Да, то есть в этом что-то есть, какая-то ну, логика есть, да. То есть, если человек не выстроил ну, по, -по, по картинке там, обывателя, обыватель это обычный человек, который ну, не был в сетевом маркетинге. По картинке обывателя что кто-то нашелся, кто создал какую-то структуру. И вот с этой структурой, с этой пирамиды, ну, или как-то там еще рисовать ее, он зарабатывает. И не, если он э, не создал эту структуру, он как бы не зарабатывает. И у, у человека ощущение, что пришел кто-то раньше и под ним все это создалось. Вот. Другой вопрос, что нужно объяснить человеку, что эту пирамиду, пусть будет так, пусть ну, на птичьем языке, давай на птичьем, или эту сеть, эту команду нужно было еще создать. Есть полным-полно людей, которые пришли в одно и то же время, но у большинства ничего не получилось, а кто-то создал эту структуру, и эта структура сейчас его кормит. И он пришел не первый, и я уверен, что есть люди, которые пришли раньше, и они были ничем не хуже. Но просто он поработал создал эту структуру, а другой нет. Есть люди, которые пришли позже, чем этот первый, и зарабатывают больше. Почему? Вот, это нюанс. И у меня есть примеры, подробные истории, я могу тебе показать и доказать, как люди, пришедшие позже, стали зарабатывать больше. Это нюансы о том, как эффективно выплачивает в структуру план а, компенсации, план выплат, это называется маркетинговый план самой компании, которая уже ну, определенное количество лет существует. Поэтому тут вопрос не просто первым прийти, то есть это же не жир, который ты там ешь гамбургеры там, или э, соусы, там или там блинчики, и он там нарастет сам по себе. Это структура. И нужно поработать, чтобы она еще выросла, да, чтобы она тебя кормила, чтобы там были люди, вот и так далее, и так далее. Поэтому это нужно еще уметь создать. И, возможно, у тебя это не получится. Есть люди, у которых этот бизнес не получается, и таких большинство, потому что они бросают начатое, и так далее, и так далее. И просто первым вообще не прокатит. То есть это про профессионализм, это про обучение, и так далее, и так далее. Поэтому... Тут, в принципе, ну, если тебе тема не нравится, то можешь ее как бы не рассматривать. Но если у тебя есть какой-то интерес, я помогу тебе в этом разобраться. Понимаете, нам необходима дружественная, дружественная попытка человеку донести мысль о том, что это деловое предложение в его и ваших интересах. Когда мы делаем именно в таком ключе, нам гораздо проще донести до человека информацию даже если он откажется на сегодня то есть такое бывает что человек скажет нет вот, четко нет сто процентов не хочу не хочу рисковать у меня не время не место там и так далее». много всяких разных может быть возражений и люди имеют на это право люди имеют право отказывать надо просто дать понять человеку что вы открыты и готовы к этому диалогу вернуться позже и с удовольствием ну, вы не расстроитесь, от этого нет, что вы с удовольствием его примете ну, позже да, в команду, будете, будете очень рады видеть его как клиента или как партнера в команду. То есть это тоже любное окончание встречи. То есть нам очень важно и уметь э, с возражениями все-таки как-то взаимодействовать, их на самом деле больше, чем я сегодня там оговорил, но и оканчивать встречу тоже очень важно. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, то бизнес нужно планировать. Большинство людей не планируют свой бизнес. Они как-то по-своему шагают. И бизнес, как правило, заканчивается на том, что у них есть первая линия потребителей. И на этом все. А самый важный момент – это когда вы можете планировать развитие своего бизнеса. То есть из года в год, когда он, может быть у вас рост, рост чека и так далее. И так далее. Если вам интересно более подробно научиться, планировать свой бизнес, сделать так, чтобы люди в вашей команде росли. Смотрите мое следующее видео. Я действительно рад, что имею возможность делиться с вами полезными материалами об этом бизнесе на своем канале. Поэтому подписывайтесь, буду рад новым зрителям, комментаторам, даже хейтерам, ничего страшного. Если вам интересно связаться со мной, то под видео есть возможность выхода на Telegram и на WhatsApp. С вами был Зайцев Алексей, до следующих встреч, пока-пока.